используются любые материалы. А в строительстве конкретно этого дома какие материалы вы использовали? Ну, мы уже здесь говорили, что собственно задача была уложиться в цифру. Вот. Поэтому здесь мы видим недорогие, но в то же время натуральные, качественные современные материалы строительные. В частности, это и террасная доска. Как это ни странно звучит, потому что она бывает очень дорогостоящая. Здесь также применяются плиты